Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю вам нашего гостя, гостя нашего сегодняшнего мастер-класса. Еще сколько-то лет назад, я мог сказать: в представлении не нуждается, потому что поколение, взахлеб, читавшее печатную прессу, поколение, выжидавшее ну, если не повезло там с подпиской, да, по лимиту не попал, выжидавшее у киосков, когда же, наконец, появится. Свежий выпуском Самулки, например, да, знала просто вот как и отчина, наши, имена самых выдающихся любимых своих авторов. То сегодня я должен оговориться, это один из самых известных, как сейчас можно говорить, топовых журналистов нашего времени и сегодня остающийся в активной журналистике, но в то же время уже имеющий. Достаточно э, серьезный вес для того, чтобы кое-чему и поучать, кое-что и рассказывать в назидательном тоне, что называется. Я надеюсь, что тоже очень важно. Павел Семенович Гутеонтов, под ваши бурные аплодисменты. А... Московский комсомолец, комсомольская правда, советская Россия. Вы даже не представляете, что это была за газета, да? потому что там э, вроде ЦК КПСС был тоже. Учредителем, но что она себе позволяло, это еще надо повспоминать, поговорить. Не все сегодня, кстати, позволяют многие такие вещи, которые происходили тогда в молодежной, в молодежной печати, в советской России, известия, союз журналистов России. То есть можно много регалей ваших перечислять, но я думаю, будет правильно, если вы сами да, возьмете на себя сейчас инициативу, что называется, с словом. Но вначале хотелось бы вот уточнить, что... Часто вам приходится встречаться с будущим поколением профессионалов. Но годы нет. Вот последние вы, годы вы человек так много работающий, воспитываете себя самостоятельно. Вот вы человек так много работавший э, с молодежной именно тематикой, испытываете от этого дефицит какой-то, неудовлетворенность, или нормально? Нормально. Нормально. Вам слово. Ну меня представляю с большим интересом прослушал о своем жизненном пути, но не сказали главного, что я последние 4 года обозреватель новой газеты в Москве. Да, да, вот. такой, да. <связывая> Вообще, я думаю, надо объяснить, что такое новая газета? Наверное, надо. <связывая> вот так. В девяносто третьем году «Комсомольская правда» в очередной раз раскололась. Группа, большая группа журналистов, неплохих журналистов, на мой взгляд, лучших журналистов, Пучлаев создала новую ежедневную газету, которая с тех пор превратилась в новую газету просто. Выходит раз в неделю. Острая газета, хорошая газета, на мой взгляд, лучшая газета. Ну, мы собрали за последние 10 лет, наверное, все призы, какие есть в Европе, в мире. Вот. Но, тем не менее, когда я подхожу к киоску к Союзпеч... «Роспечати» в Москве и прошу дать мне новую газету, я спрашиваю, что у нас все новые. Какую газету? Приходится долго объяснить. Вот. Это свидетельствует о том, о том росте авторитета печатной прессы, которая достигла в последнее время небывалых высот. В пятницу у нас были выборы очередных главного редактора. Мы вот точно так же собирались в своем конференц-зале и избирали главного редактора. Было три кандидата. Один молодой кандидат Илья Азар. Он предложил упразднить в своей программе, он предложил упразднить бумажную, бумажную версию нашей газеты и выходить только в, в интернете. Но, к большому счастью, наш коллектив устоял, и Азара не выпал. Вот. То есть мы еще газетную, бумажную газету выпускать будем. Вот. Но это мало. Хотя, в отличие от других газет, тираж у нас растет. Немного, но растет. Две тысячи, три тысячи, пять тысяч. Растет. Вот. Но если сравнивать с интернет версий которая растет в разы больше, это, конечно, конечно, слабенько. Я человек, работавший при советской власти в последней газете в которая была, по-моему, четвертая по тиражу газета в стране, она выходила 15 миллионов тиражов. Вот. Сейчас 15 миллионов это вещь невероятная. Сейчас все газеты страны, я думаю, 15 миллионов не потянут. Вот это, я думаю, не есть хорошо. Мы все спорим, когда наступит наконец вожделенный миг, когда газеты закроются. Лет пять назад правительство заказало специальное исследование умирающих профессий. И с непонятным мне восторгом прочитали в этом исследовании, что... Через пять лет, то есть сейчас уже, будет упразднена профессия журналиста вообще. Вот профессия журналиста устояла. Я думаю, она устоит и дальше. Я даже думал, что на мой век хватит теперь. Вот. Как на ваш век, я не знаю, как у вас получится. Вот чего я вам желаю, конечно. Вот Изменения в нашем цехе происходят совершенно невероятные. Сейчас не трудно было бы назвать каких-то самых авторитетных журналистов. На, когда я работал в Союзе журналистов, мы в 2002 году провели на нашем ежегодном фестивале в Сочи провели соцопрос и просили профессионалов-журналистов, лучших журналистов, как мы считали, страны, которых мы туда собрали, Написать в столбик трех самых авторитетных журналистов. Ну, десяток. Первая тройка выглядит таким образом. Первое место – Собчак. Второе место – Бовин. Третье место – Малахов. Вот лучшие журналисты страны по мнению профессионального цеха. Куда дальше ехать? Некуда. Вот. В нашей газете... Это, опять-таки, я узнал в пятницу во время выборов, потому что Азар, он предлагал революционный мир, он предлагал, наконец, уволить всех пожилых людей, обновить редакцию. Оказалось, что из 120 человек, работающих в стате, 47 пенсионер. При этом мы одна из самых молодых редакций в Москве. Вот, 47 пенсионеров, но пенсионеры, дай Боже, там у нас, самый старший из них, это Юра Рост. Вам известна такая фамилия? Нет, неизвестно. Как же вы их учите, если не знают фамилии роста людей? У меня вопрос, как учится, да. Как учится? Вот так вот. Рост, выдающийся журналист, работавший, с ним работал в «Лосомолке» когда-то, потом он работал в газете, потом, начал потом в общей газете у Егора Яковлева, сейчас работает у нас, он написал, на мой взгляд, лучший когда-то материал 20 века в газете. Он написал материал под названием «Лжелезнодорожник. Жуткий случай на транспорте». О том, как человек угнал пассажирский вагон. Он переклеил, он сам был сам был когда работал на железной дороге и знал коды, какие надо. Он переклеил на пассажирском вагоне код, и его из какого-то приволжского города отправился с этим вагоном на Дальний Восток. Он доехал до Дальнего Востока, до Владика, по-моему. Оттуда он переклеил и стал путешествовать по стране. Он полтора месяца путешествовал по стране пока его случайно не поймали. И Рос об этом написал. Это фантастический материал. Это Гоголевский материал. Вот. При этом это человек, который поднимался на Эверест, опускался до Байкала, дружил с Сахаровым, с академиком. Вообще, его дружбы потянули они с книг с фотографиями. Он блестящий, блестящий, блестящий фотомастер. При Ельцине он был назван, были был введена <къех>, премия президента России. Первым получил Отто Рудольфович Лацас, вторым, вторым получила Ира Петровская, которая у нас же работает, третьим получил Василий Михайлович Песков, четвертым получил рост, а пятого уже не было. Я с нетерпением ждал 2000 года, как кого наградит этой премией Владимир Владимирович Путин, было просто интересно. А он не наградил никого. Вот. То есть этот список уже завершен. Это действительно выдающийся журналист. Я вам искренне завидую, что вам предстоит когда-нибудь его прочитать впервые. Вот. Но мне это напоминает, я преподавал одно время в высшей школе журналистики одного из московских университетов. И в своей группе я поручил в следующем занятии прочитать очерк. Анатолия Аграновского в «Известиях», по-моему, 1978 -го, года, «Вишневый сад». Это тоже блистательный материал, который написан, казалось бы, специально для изучения на факультете журналистики. Потому что материал описывает саму технологию подготовки этого материала. Сюжет прост, абсолютно прост. бригадир богатого совхоза на Украине поймал парня, мальчишку, 10-летнего мальчишку, который обтрясал вишни и в виде наказания посадил его в подвал, в котором до этого хранились ядохимикаты. Мальчишка все, выжил, остался жив, здоров. Вот, и, ну, приехал туда Аграновский, чтобы написать об этом материал. И он описал Весь ход своих мыслей, мыслей, действий, шагов, с кем о чем он поговорил, как он встретился. То есть, ход материала менялся раз шесть. То есть, первое, естественно, ну, все, ну, любой из нас бы написал такой материал. Ну, любая, любая вещь не стоит человеческой детской жизни. Нельзя срывать даже в чистой, в очищенный от этих ребят погреб ребенка. Это все понятно. Это жестокость нравов, и так далее, и так далее. Это каждый бы написал, каждый эти слова бы написал и знал бы о них. А он изменил ход материала раз в пять, по-моему, вихлял. То есть правота, правота героев материала менялась в зависимости от общения с журналистом. Этот самый злодей-бригадир посадил сам своими руками. Он каждую вишенку обхаживал, и так далее, и так далее. Что этот сад, кстати сказать, обтисает до третьего урожая в год. Зарихнуться можно, огромный совхозный сад. И так далее, и так далее, и так далее. И начальники, которые его защищали, и все врут, и говорили, что он не просто натряс себе за пазуху две горси, а украл 15 кило, что это явно на продажу, и так далее, и так далее. Но выводы он сделал для 78 -го года совершенно невероятное. Он написал, если люди себя не считают хозяевами, то вам ничего не остается сделать, как поставить огромный забор вокруг этого сада. Запустить собак и так далее, и так далее. Колючей проволокой опоясать. Да и все равно все у вас украдут. Пока не хватает чувства хозяина, что хозяином этого сада является бригадир. Это бригадир, который он насадил. А люди это смотрят. Это такой революционный перестроечный материал, который кончался с абзаца с аточа. Но все-таки, черт подери, Вишневый сад. В общем, написано блистательно. Блистательно написано. По всем временам. По всем временам. Маграновский был немыслимый мастер. Так я с чего начал? Я поручил своим ребятам найти этот материал. Найти это нетрудно, потому что Аграновского издавали на удивление на удивление огромными диражами. То есть его книги должны быть во всех библиотеках. Нет, думаю, библиотеки в стране, у которой не было бы томика Аграновского. В каждом томике был бы вишневый сад. Я пришел на следующее занятие. Извините, не знал, что ни один человек не прочитал. А почему? – Казил я. И получил обескураживающий ответ: нет в интернете. Понимаете? В интернете. Искали. В интернете искали. Только в интернете, конечно. Люди не знают, что есть библиотека, что можно зайти в библиотеку, что можно взять. Я же их не посылал в Химке, в газетный архив библиотеки Ленина, чтобы они там подняли, нашли в подшивках старых известий. Я говорю, щадяще сказал, зайдите в, любой, в любую библиотеку. Но в интернете нет. Все, вот, отрезано. Я сам потом поленился посмотрел. А что есть в интернете Аграновского? Одна-единственная статья. 61 -го года. Статья, как я был первым. Блестящая статья, очень хорошая. О том, как он писал о полете Титова. То есть он знал, известия знали, когда полетит Титов, Отправили его на Алтай, в Титовскую деревню. Он, значит, сел, вот сам, жил вместе с гражданом «Красной звезды», «Правды», «Тасса». То есть вся команда, он безумно смешно описал, как там жили. Господин «Красной звезды» жил там неделю. Приехал якобы на рыбалку судочками. И все сидели, ждали полета. И, значит, полет, когда значит, они посмотрели на... Он очень смешно написал наших коллег, журналистов. Сделал очень важное наблюдение, на мой взгляд. Я сделал наблюдение, написал что уровень осведомленности обратно пропорционален расстоянию до Москвы. Потому что последнюю приехали, приехали корреспонденты районной газеты, вот, в котором... Не досталось ни одной тетрадки бывших сочинений его. Оказалось, что они приехали без пленки и так далее, и так далее. Вот. Это была первая часть материала, а вторая часть материала была, он поехал к человеку, <coughs> который в 1926 году написал донос на учителя, на одного блестящего учителя, который воспитал родитель того Вот, он написал донос, и в известиях, тогда за двадцатые 20-е годы, об этом доносчике написал очерк отец Аграновского. Абрам Аграновский. То есть, инициал тот же самый. И он приехал, был принят за того, вы, вот вы, товарищ Аграновский, помешали нам воспитывать людей, и так далее, и так далее. Он написал вот этих людей, которые так славно продвигали нашу страну, науку. Вот. Это Аграновский. Вот. Но кто сейчас его знает? Вот вы студенты высшей школы, да? Высшей школы журналистики. Все ли из вас знают только Аграновский? Его нет в Боюсь, что нет. Он писал материалы Абсолютно безоглядное. Он писал их долго. В год он печатал материалов 10 в известиях. Но каждый из этих материалов, безусловно каждый, становился безумным событием. Он умер от инфаркта в электричке. Через неделю Толя Друзенко его... Редактор поднял его блокноты и из его подготовленных им публикаций статьи сокращения аппарата» ей простая. У нас каждый начальник на каждом съезде проглашал идею сокращения аппарата. И при этом что происходило? С каждым разом аппарат все увеличивался, увеличивался, увеличивался увеличивается до сих пор. Тоже такой чисто учебный материал, потому что материал был в полтора раза больше, нежели Аграновский выкидывал обычно на полосу. То есть ему надо было еще сокращать, убирать. Он каждый материал делал так, как у нас никто не работал. Не работает сейчас тем более. Вот если он чего-нибудь не знал, он мог позвонить министру и попросить о встрече не под запись интервью, а чтобы он ему объяснил позицию министерства. Просто объяснил. Не для публикации, а так, чтобы он записал, потом это использовал, обдумал и использовал. Вот. И они с ним встречались. Это был удивительный журналист, удивительная журналистика. Он определил. Он умер. По-моему, в 84 году. Вот. Он умер. Но я пришел в известие в 1986. И, и при мне это был главный авторитет в газете. Главный авторитет. Главный человек. Главный, главное перо газеты. Несколько лет назад. Уже нынешнее известие, совершенно другая газета, взяла и опубликовала, вторично опубликовала сокращение аппарата. Был какой-то юбилей Гродовского, они взяли его и напечатали. И обвал писем был сейчас, писем, откликов. Вот люди были потрясены, прочтя сейчас материал, написанный за 20 лет до этого. Понимаете, у нас другого, другого такого журналиста, которого можно было печатать через 20 лет, как сегодняшние материалы, экономисты. Причем это считается как детектив материала на технические темы. Например, он съездил в командировку в Германию написал, сделал подготовил интервью с тамшним каким-то министром. И говорит, но не договорил, и предложил министру встретиться в Москве когда будете, министр сказал, посмотрел, открыл календарик, посмотрел и сказал, ну вот я буду в октябре, это был апрель, по я буду в октябре в Москве, давайте с вами встретимся, скажем, 14 октября в 6 часов вечера. Я себя пометил, и действительно в 6 часов вечера в известии появился министр, ГДРовский министр, поговорил, договорил с Играновским, Аграновский написал, мне так понравилась эта идея. Я тоже завел себе написанную книжку. И тоже стал фиксировать на полгода вперед все свои мероприятия. И дело пошло. Только я выяснился, я забывал заглянуть в этот блокнот. Вот. Он... Понимаете, мне повезло в жизни, я работал с удивительными журналистами. До сих пор не знаю, в общем, не знаю, какие материалы вызовут невероятный отклик, а пройдут по периферии сознания. Ну, естественно, кажется, да, надо написать первому, да? Пример. Василий Михайлович Песков, эта фамилия вам известна? Не всем, не всем, написал. Замечательный в «Комсомольской правде» из семи кусков назывался «Таежный тупик». О том, как семья староверов ушла в Хакасскую тайгу, поселилась на горе и сколько там десятилетий прожила вдали от Шума городского, вдали от благ цивилизации. Он ну, написал, как они живут, все это. Это было главным событием года в газете. Володя Милюков встретил Василия Михайловича Пескова в коридоре, завикая сказал, Василий Михайлович, вашим именем назвали в Москве переулок, то есть спасибо. спаса Песковский, Песковка, Песков, который спас подписку на комсомолку. То есть это было ясно, что Но такое маленькое обстоятельство. В Сибири к того времени. Не было журналиста, который не начал свою работу под подня, поднятием на эту гору и написанием материала про этих староверов. В Москве за неделю до начала публикации в Комсомолке социалистическая индустрия, газета САГА КПСС, напечатала полосу об этих староверах. Полосу. Почему? Написали, все написали о том, что... Староверы, маркобесы, вот для чего доводят что Они, значит, живут не так, думают не так. И никто этого не заметил. А Песков еще до сих пор в Швеции масса клубов Агафьи Лыковой. Это дочка старика Лыкова. Вот. Тот же Юра Рост написал «Колосомольской правде» маленькую заметку под названием, если вы спросите у ваших родителей, они наверняка ее помнят. Называлась «Два года ждет». О том, что из Шереметьева летал, с овчаркой летал мужик куда-то, вот а собаку не пустили в, в самолет. И он ее оставил. И она два года сидела на взлетно посадочной полосе Шереметьевского аэропорта и ждала хозяина. Ее подкармливали там всю дна, никуда не уходила. Первые 10 тысяч писем он получил к концу первой недели. Он потом написал большой обзор, что, очевидно, все эти никогда в жизни не видели бродящих собак. Никогда в жизни не видели никаких собак, которым животных, которым, которых надо было бы приветить, приютить, забрать все написали, что они готовы забрать эту собаку, воспитать из не настоящего человека. Призывали расстрелять или повесить, да, найти хозяина и повесить его на Красной площади. Когда в девяносто пятом году отмечалось 80-летие Комсомольской правды, Комсомольская правда еще была получше, чем сейчас. Вот. Было в кино зале «Россия» была огромная высокая полностью набитая там, и был выпущен на сцену рост который устроил аукцион щенка правнука этой собаки он вручил значит щенка понимаешь там выписал сертификат и так далее и так далее вот это была, это была та журналистика которая странным образом сосуществовала с отделом пропаганды комсомольской правда с передовицами правды, с совершенно дикими полосами отвлеков на международные события и так далее, и так далее. Причем вот эта настоящая журналистика, она занимала в каждой из газет самый минимум место. Потому что в газетах был ТАСС, были материалы спортивные, были, материалы, были полосы международные. И в целом на газету, которая выходила от четырех полос, скажем, класомолка, до шести полос известия, ну, было до полутора полос своих материалов. Вот. Но люди относились к нам хорошо. Я твердо знал, что я приеду на другой конец света. И со мной что-то там произойдет, я потеряю деньги, что, все, что угодно. Меня приветят, накормят, напоют, поселят вагончики, устроят билет и так далее. Я помню, я летал на катастрофу в Чукотском море, когда вмерзли в лед 63 корабля, не считая военных. Военных я не знаю, сколько там было. И дело к к зиме, то есть была бы гибель, это была самая большая в мире спасательная операция. такой Равной такого не было никогда. И вот я прилетел туда, прилетел в певек с большим опозданием, потому что сидел в андре, еще где-то сидел, прилетел в певек ночью. Вот, и у меня была единственная задача оторваться от той компании, которая прилетела от всех газет Москвы за четыре дня до меня. Вот. Я пришел к в комнату к летчикам, сказал, что комсомольская правда, любимая ваша газета. Меня напаили чаем, показали по карте, где что. Я спросил, вы обеспечиваете воздушную поддержку спасательных операций? Он говорю, нет, не мы, мы с Шмидта. Это 800 километров на северо-восток. Я ему говорю, ну да, говорю, завтра я отмечусь в штабе спасательных операций и полечу на мыс Шмидта. Ну как же, говорит, полетишь на мыс Шмита. Туда две недели... Рейсов не было. Сегодня я, говорит, вечером улетаю, в ночь сейчас улетаю. И когда следующий будет неизвестно. Говорит, давай возьму тебя. Он меня взял, поселил на мысль Шмидта в гостиницу, поговорил со мной, оставил мне замечательный мандат, который я до сих пор храню. Люда. Пашка отличный парень, у него кончились деньги. Дай сколько надо. И адрес в певике. У меня просто оставил адрес на случай чрезвычайных ситуаций. Но я был при деньгах в командировке, и обошлось мне как-то. Вот. Но это было. Вот. Почему? Я ему так понравился? Да не, не успел я ему понравиться нифига, я прекрасно понимаю. А что тогда? Газета? Газета моя, которая писала черти что, то что. На одну хорошую заметку было 20 длинных. И еще 10 отвратительных. И тем не менее, народ нас любил. А сейчас хорошей компании. Я сказать, что я журналист. Потому что могут и поглотить. Моя любимая история, я постоянно повторяю, по поводу оперативности. В шестьдесят третьем году, когда убили президента Геннадия, в его последнем кортеже, сливом за его машиной следовала машина его охраны. И там было два корреспондента, пущенные из милости. Корреспондент Шейтед Пресс и корреспондент ЮПИ. И в этой машине был единственный радиотелефон во всей колонии. И когда раздался выстрел, корреспондент Ашельд Пресс успел прокричать две фразы в свою редакцию. «Кортеж президента обстрелен, президент ранен». После чего он схватил эту трубку, прижал к себе и свалился на пол. Юпи, парень из ЮПИ бил его ногою, пытался отобрать у него эту трубку, но тут держался крепко. Весь мир напечатал эти две фразы. Ему за это дали полицеровскую премию. Я думаю, сколько бы тысяч, десятков тысяч сообщений об этом было продиктовано со снимками, со всеми делами, с записями, ровно через минуту после произошедшего. Понимаете, сейчас даже не важно первым о чем-то написать. Сейчас важно, чтобы тебя процитировали. Понимаете? Это, это резко изменяет, меняет саму философию нашей профессии. Вот. При этом моя газета сегодняшняя, новая газета, она одна из немногих старомодных газет в стране. Мы, во-первых, ездим в командировки, потому что сейчас в командировки ездят на войну, к сожалению, на саммиты. И на чемпионаты мира. А в мое время ездили для удовольствия наполнять газету. моей газету разнообразной географией. Внимательно следили, чтобы, не дай Господь, не оказалось две Москвы в одном номере газеты. У нас сейчас полные номера газеты исключительно московские. Вот. А сейчас мы, мы вот ездим, мы ездим в командировки я только что вернулся с командировки на Байкал. До этого был в селе Привольное, где родился Игорь горбачев И мы делали, совместно с Эхо Москвы, делали номер журнала «Дилетант» про село Привольное. И меня просили написать главный материал о селе Привольном. Я упирался изо всех сил, потому что мне было не сильно интересно, ибо в Привольном, по моим понятиям подтвердившимся, были десятки, если не сотни журналистов. Написали все, написали каждый шаг, описали дом Горбачева, все это. То есть, очень трудная была командировка, но материал написался и получился неплохой. Я его послал своему товарищу Вася Захарькову, который был главным редактором «Известий» уже после меня. Он сейчас живет в Испании. Вот. И он мне написал, что он испытал ужас от моего описания Привольного, который напомнил, как жили его, собственно, Захарьковские старшие родственники в деревне на Украине. Я вам только одну приведу, одну слову. Горбачев родился в Медвеженском районе. Это историческое название района, в Медвежинский уезд. Через год район переименовали. Он стал Евдокимовским. Евдокимов был человеком, одним из самых страшных палачей нашей истории. Он расстреливал сотнями, тысячами людей в Крыму во время Гражданской войны. Потом был залом председателя ВЧК, начальником секретного отдела, членом коллеги ВЧК. Но в начале 30-х годов он поучаствовал в склоке ВЧК, его отправили из ЧК, отправили из ОКПУ, его отправили на партийную работу. И сделали руководителем огромного северокавказского края. И там его, естественно, в момент приезда, надо было, надо было каким-то образом человека поддержать, его имя назвали район. Все нормально. Вот через пять лет его перевели в другой обком, в Ростовский. А потом мы арестовали и расстреляли. Вот ну, естественно, жителям и в Евдокимовского района об этом не сообщали, а просто поменяли название района на Молотовский. Ну, сообразительные люди могли понять, что-то, наверное, нехорошее с таким им произошло. А до этого в районной газете, которую я рассматриваю, от которой остались жалкие остатки за 30-е годы, в главном нашем хранилище, скажем, в 1934 году, Эту газету открыли. За 1934 год осталось 5 номеров. За 1936 год 7 номеров. А дальше уже пошло полное пошивки. Так вот, там я выявил замечательных людей. Директора Горбачевской школы, который был поэт-графоман. Он во всех номерах писал обо всем. Спасение Челюскинца, он писал стихи. стихи. Еще что то стихи писал. То есть на все темы, на все темы Совершенная графомания, запредельная графомания. И вот стихи обращения к двум замечательным, а, замечательным комбайнёрам, молодым комбайнёрам. И там, значит, он написывает как, что «Сыновья герои не иначе!» Сам Георгий Ефимович как говорил, только Георгий Ефимович. Это Евдокимов приезжал, оказывается. А через неделю Георгий Ефимович нового секретаря прислали первого, Сергеева, бывшего помощника Сталина. Включили его в тройку, которая прошлась с железной метлой по Саврополью. Вот. А тут 37-й год выбора. Верховный совет. И следует из газеты местные Местный отдел НКВД выдвинул своим кандидатом пламенного большевика Сергеева. Его избрали с откликами, с удивительными текстами, что он учит нас быть непримиримым, значит, разоблачать смелее врагов. А потом пропал. Потому что его сняли, вызвали в Москву и там расстреляли. Вот. А Молотовский район перевиновали в 1957 году Красногвардейский. И вот все, вот такая вот жизнь, понимаете. При этом в газете могло быть сообщение Селькора о замечательной девочке, девочке, 15-летней девочке, которая на таку разоблачила свою соседку, которая спрятала за пазуху 500 грамм зерна девочку надо наградить, прославить, а это на публично наказать. Призыв был. Не написали, как наказали? Наверное, наказали. 500 грамм украло зерна. А как надо жить? Как надо жить в этой деревне, чтобы пятьсот грамм зерна было необходимо украсть, для того, чтобы детей накормить там, саму что-то съесть. Вот. Вот это вот... Павел Семенович, вот поскольку формат мастер-класса предполагает еще и вопросы, зал с огромным удовольствием. Соответственно, вопросы, где формируются, давайте мне знать. Я пока, знаете, что вот по поводу того, что вы уже говорили, да. несколько подвопросов небольших. Вот вы сказали, что в 2002-2004 да, году в Сочи проводили да. среди угу. коллег опрос. Кого бы вы назвали ну, топ-3 журналиста? Ну, Топ-10 они, а, ну, да? первых а трех А вы вот сейчас можете э, вот, сказать, кого бы вы ну, в топ-3-5 поставили? Вот кто сегодня, с вашей точки зрения, э, играет существенную роль и действительно заметен в том, что мы называем классической журналистикой? Да? Mm -hmm. И э, ну, на кого можно было бы обратить внимание, входя в эту профессию, начать творчества? Угу. Ну, во-первых, я бы назвал бы роста, его роста, который, слава богу, действующий, пишущий, не взирая на свой возраст. Я бы... сегодня получалось, что я называю одних своих товарищей по газете? Ну да, какой-то прямо это... Да, Плановость. это будет нескрупно, наверное, да? Я бы, конечно, звал бы еще человек пять из своей газеты, моих товарищей. Вот. Mm. Ну, давайте так, вот зал, интересно, так вот чуть молчит, но при этом интересно. Вот назовите троих самых вызывающих у вас восторг журналиста. Кто-то возьмется там, микрофон, если можно. Так, вот. Давайте, ну только микрофон нужен. Там, если что, накидывайте имена, да, и посмотрим на как мы бы охарактеризовали. Ничего, там все работает, это под запись. Ну, я могу назвать, например, если брать там спортивных журналистов, но я думаю, вам эти имена ничего не скажут. Я лично знаю, там, э, ныне уже покойный. Э, сам Ныне покойный, самый лучший из всех комментаторов, которых я слышал, это э, Сергей Найлежгимаев, э, легенда советского хоккея. Также э, ну, Корреспондент «Матч ТВ» Наталья Кларк. Потом, э, кого еще можно назвать? Э, так. Вот второй ну, ряд очень под... рвется кого-то назвать. Ну, все. Ну, вот определите троих, вот скажем. Двух ну, Общественно-политическая общественно такая тематика. Да. А, ну, если, вы лихо по... передали микрофон изящно. Да. А, позвольте, ну, скорее, телевизионные журналисты, это вот три таких а, сформулировал. Это Владимир Познер, это Маргарита Симоньян, это Дарья Златопольская. Так. А, вот... Я вас перебью, я скажу просто. Ну да, вот и хотелось бы, чтобы вы по посмотрели что на... Телезурналистика и просто журналистика – это совершенно разные профессии. Абсолютно разные профессии. И Если, скажем, газетный журналист может перейти на, на телеящик и работать в телевидении успешно, то в обратном случае, я не знаю. Были случаи, когда, скажем, Евгений Киселев, который очень хорошо работал на НТВ, перешел к главным редакторам московских новостей и погубил замечательную газету. Это мы помним. Вот. Не потому что, не из-за сердечества своего, а потому что просто ничего не умел делать. А, дело в том, что работа газетчика это индивидуальный зачет. журналист газетчик он один на один с листом бумаги вставил его в принтер или от руки написал, то телевизионщики — это командная игра. Я все время вспоминаю замечательный журналист Влад Листьев, который каждый день выходил на свой час пик и брал интервью у человека, который в этот день, о котором все говорят, замечательная работа. Но у него была команда 45 человек, которая готовила все, каждый вопрос, каждое все. И у него в ухе сидел его режиссер, который ему диктовал эти вопросы. Понимаете? Это В газете это невозможно. Поэтому сравнивать Маргариту Симоньян, скажем, Росты, или, скажем, Ольгу Алленову из «Коммерсанта», я бы не решился. Вот. Потому что это разная работа, разная степень ответственности. Разная, требует разного разной степени таланта, разных талантов, я сказал бы так даже. Всего набора. Вот я хочу позвольствовать вас газетчиках. Вот вам из молодых, вы на молодых обращаете внимание, журналистов? Ну, возможно, они на телевидении сегодня или в Ютьюбе, но вот молодые, скажем, творческие личности, какие вам симпатичны, интересны? Ну, знаете, я работаю в одном коллективе с моим тезкой Пашей Коныгином. Коныгина, он вот, 29 лет, у него потрясающая судьба, стоящая романа. Он родился не то в Башкирии, не то в Перми, под Перми, в маленькой деревне. Родился в неполной семье, одна мать его воспитывала. Он был почти слепой, у него было минус 13. Хилый, слабый, дерганный, заикающийся. Когда он ездит, сейчас ездил в первые командировки на Донбасс, его любили хватать, бить и объявлять, что он наркоман. Вот. Потому что у него вид был такой. Вот. И в эту деревню приехали в самом начале 90-х бригада шабашников что-то там строила, что-то делала. И местные жители тоже там тоже участвовали в этом деле. А потом бригадир шабашников сказал, я сейчас уезжаю, но я вам всем деньги привезу. И уехал, скорее всего, навсегда. Вместе со своей командой. И прошло лет 10, сколько там прошло, в этой деревне появилось 4 бронированных джипа. Джипа Из переднего вышел, из задних выключила охрана с автоматами. Из переднего вышел этот самый Бригадир сверил со списком и раздал по пачке денег. Проиндексировал Семь. хоть, не. Да. да. Вот. И раздал деньги, Он хорошо их вложил, хорошо заработал и совсем расплатился. Вот. А парень к этому времени заканчивал школу, писал в районную газету. И тут туда приехал Алексей Кирилл Симонов, Лев Симонов которому показали этого парня. Лёша позвонил Муратову, Диме, нашему главному. и Сказал, потрясающий парень. Выхватывал, бери, понимаешь, замечательный. И Дима его вытащил, вылечил. Лучший офтальмолог Москвы сделал ему операцию на глазах. Он изучил языки, попутно работая в газете. Занимался, сделал из себя замечательного человека с такими бицепсами и так далее. Вот. Сделал себя сам. Изъездил полстраны, полмира. Писал самые острые материалы. Брал удивительные интервью, включая Бородая Донецкого премьера и президента Украины Порошенко. И оба дали ему интервью. Острое интервью, замечательное интервью. Вот. Его ловили, вылавливали в безопасности непризнанных Донецких республик. Били, пытали, отбирали деньги. Он от них ворвался. Журналисты собирали... Что? Алло. Да. Нет, я не закончил. Нет, мы идет у нас все. Это Извините, ради Бога. Ну, сейчас мы давайте на два еще вопроса выйдем, и все. Вот. Не понял. Лена звонила, да. Вот. Это... Я когда был секретарем журналистов, у нас была поездка в Марокко. Я, значит, попросил Муратова дать мне человека от его газеты. Муратова мне дал Коныгина. Коныгин да, только начинал работать. Вот. Каныгин вел себя кое-как. Мы ехали по пустыне, пересекали пустыню в микроавтобусе. И с моим другом, мне запокоен Сашей Копейко, мы рассуждали о предшествующей журналистике. И на какой-то кочке мы замокли, и в этом это раздался голос Конвегина. «Черт, как надоели эти старые...» мои". «Стоп, стоп, Паша, ты должен записать, что я спас твою жизнь, потому что я должен должен высадить, высадить посреди пустыни, и ты здесь сдохнешь». А что я сказал? А что я сказал? Сказал. Вот. Я его до сих пор не поминаю. своего спас жизнь. Вот. Он образцовый молодой журналист. При всем при этом. А вот смотрите, сейчас есть, например, такое именно слуху, но ну, в силу обстоятельств, конечно. Например, Иван Голунов, вот сейчас, да, многие да. обсуждают, все-таки он талантлив, неталантлив, или случай его возвел вот так в ранг ну, э, известного. Знаете, честно говоря, вот положа руку на сердце. Гланов мне не кажется сильно интересным. Я его читал до этого. Медузи. Он хороший цепкий журналист. Напишет так себе. Вот. Но то, что с ним произошло, это, конечно, сделало его имя, естественно, естественно. Вот. Тогда отсюда под вопрос: как выделиться из большой массы профессионального сообщества? Пишут хорошо многие, надежды подают многие. Да, понятно, на разных площадках. Кто-то uh -huh. через телевидение все-таки да, старается реализовать, кто-то в интернет-ресурсах, в онлайн-ресурсах, uh -huh. да. кто-то еще вот в традиционном да, формате, в печатке. Как на себя обратить внимание? Предложений на медийном рынке много, информации много, пишут многие, еще соцсети там что-то пишут. Там вообще почти все пишут. Хорошо, плохо уже, никто не поймет. Как же стать интересным большой аудитории? И пишут знаю. все примерно об одном и том же. Не знаю, я сам этим очень интересуюсь. Это секрет успеха просил. Вот секрет успеха он. Когда Это... было фиксированное количество изданий, СМИ, ну, советский mm -hmm. период берем, было чуть проще все-таки очень четко было известно, где, какие медиа, во сколько э, приходят читателю, имена, места на полосе, э, как-то более-менее было запрограммировано. Сегодня слишком большой поток. И как же мне стать известным? Только как Иван Голунов попасть в нехорошую историю, э, Но это еще, идеально. не по своей вине. Это да. идеально, попасть в нехорошую историю, это идеально. Это как кому повезет? Но Голунову повезло, вот, а многим не повезло. Вот. Понимаете, вот сейчас вот вы же никого не знаете из тех, кто издается в Москве. Как, что надо сделать? Что надо сделать, чтобы написать? Чтобы написать, чтобы повесить, чтобы повесить людей в интернете и так далее. Ну, кто из вас считает коммерсант? Кто из вас считает огонек? Кто считает? Новые газеты даже не спрашиваю. Ну да, очень хороший вопрос. Следующий. Что вы вообще читаете? Можно да, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Там все работает. Вот да. Просто вы нас сейчас спрашиваете, какие издания мы читаем, и видите, что практически никто ничего не читает. Как вы считаете, периодическая печать, она вообще перспективная или нет? Так, сейчас хороший очень вопрос, он просто напрашивался, да, висел конечно. в воздухе, но все-таки что читаем-то? Вот. Так, Медуза, раз, услышал. Бизнес онлайн это наше все-таки, да, мы федералов сейчас говорим. РБК, спорт.ру, Спорт.ру, Яндекс.Дзен это все-таки такое, это же то, то, что нам да, интегрировано, это алгоритм, который вы сами себе сформировали фактически, It's то и читаете. А вот так вот Лентеру. так, понятно. Ведомости Комсомольская, правда. Ну то есть вообще круг чтения есть И, в общем, да. Теперь вот про печатку вопрос. Вы знаете, я думаю, что я уже говорил, что на мой век я уже убежден, газеты хватит, бумаги хватит. Вообще во всем мире газета превращается в элитарную вещь. Это для широкого круга она неважна. Но если ты состоявшийся человек, не сколько богатый, сколько состоявшийся профессионально, тебе в кармане иметь газету свежую это престижно. Это твоя личная газета. Ты ее можешь открыть на кой странице и так далее. Вот. В начале тысячелетия в Америке, в Западной Европе шли те самые разговоры. Гибель газет, замена их интернетом. Но обошлось. Многие газеты померли, многие перешли в интернет-формат. Но многие сохранились, стабилизировались. уже начинают потихонечку расти, тоже понемногу, как мы, но расти. Вот. Но меня тревожит то, что вы не стараетесь считать, судя по списку, который мы набрали на всех 100 человек, не старайтесь считать то, что наиболее остро, наиболее важно. Я с трудом понимаю, как вы определяете себя в этом мире и мир вокруг вас. Вот. Понимаете, вот сейчас я только что вернулся из командировки на Байкал напечатал большой, огромный материал на три полосы в полустую пятницу. Там был замечательный сюжет. Посадили главу администрации одного прибрежного района Олехунского. Его защищает редкий случай, когда защищает все население. Когда, бригада, когда команда поддержки по всей области. Там по, по всему Иркутску ездят машины с надписью «Свободу Копылову». Это самое на горе, в райцентре, камнями выложен «Свободу Копылову». Но поводом для поездки послужила зуб «Пиаршак» этой команды. Они на острове Альхон, сакральном месте буддийского мира, северного буддийского мира, установили памятник Путину памятник президенту сделали его из пенопласта облили значит э -э гипсом поставили на двухметровой здоровой привезли за 300 километров из Иркутска, установили провели митинг это все отсняли запустили в этот самый интернет свою задачу выполнили а потом они его сняли потому что опасались что он будет разрисован недоброжелательными. Потому что недобросовласителя были готовы к этому. Вот. Но ну, мы своего добились, потому что все об этом узнали. Вот. А посадили его за то, что он построил дорогу 30 километров от Еланцов райцентра до паромной переправы на Альхон. Эту дорогу строили примерно столько, сколько БАМ. Если считать, что строить его начали в 1934 году. Вот. А он значит, получил финансирование. И построил эту дорогу, и теперь эти 30 километров можно проехать, я, например, проехал, за 15 минут. А до этого люди ездили, добирались по 3 часа, по 3,5, причем не по дороге разбитой, а по заповедной степи справа и слева. Из Изгвазная до сих пор и навеки останется изгвазная. Вот, а он, значит, Молдозу построил, так он еще отдал... Участок под стройгородок. Участок бывшей овцефермы, который был тысяча овец. Они оказывали огромное положительное влияние на экологию, естественно. Вот. Он сдал этот участок на 11 месяцев за 1 рубль. А когда все это построили, прокуратура заявила, что это, этот участок не принадлежал муниципалитету, а принадлежал природному парку. Из-за грубое нарушения экологического баланса его посадили и дали ему три года реальной отсидки. Мы знаем, сколько у нас дают за миллиарды покражи. Миллиардные покражи. Та самая Васильева знаменитая не сидела ни минуты, кроме домашнего ареста. Вот я, значит, провел там определенное время и написал о борьбе за защиту Байкала. Байкал защищают, хотя ученые говорят, что надо писать не защита Байкала, а защита и использование Байкала. Просто защищать нельзя все это. И китайцы, которые строят, и ну, в общем, кому интересно, залезьте на сайты, прочитайте, новые газеты. Но я подробно об этом описал. Вот. И вот такие материалы, они больше нигде не появятся. Да, Знаете, в чем беда, в чем беда, в чем беда, в чем беда интернета, блогеров и так далее. Блогеры, они замечательные, они молодцы. Но блогеры – это не журналистика. Отличие блогера от журналистов в том, что одни отвечают за то, что они пишут, а другие не отвечают. Это... Когда я работал в «Комсомольской правде», мы в год получали до полутора миллионов писем. Это сравнимо с откликами блогеров на ту или иную нашу нашумевшую публикацию. Вот. Но никому в голову не приходило считать авторов писем журналистами, хотя письма в том числе и использовались. Вот. Блогер имеет право не проверять свою информацию. Он пишет свои личные впечатления. Это замечательно, что есть такая возможность. Вот. Но журналистику это не заменяет. не убежден в этом. Вот. И... Поэтому я надеюсь, что мы еще поборемся, еще потрепахаемся в этом горшке. Вот Но это вот совсем оптимистической ночи все-таки, да? да, после таких да, да. пространных и чуть-чуть грустных. Все-таки рассуждений. Все-таки мы вырули на позитив. Да. Спасибо вам. Спасибо за эту встречу, за мысли, за подсказки, что посмотреть, что почитать. И я с удовольствием своим коллегам дальше передаю эстафету в возможности поговорить с вами, пообщаться. Ага. Спасибо всем. Спасибо